Красный цвет победителей. Пожалуйста, дуйтесь всех сил, чтобы у нас были полные паруса. Получил диплом Стал миллионером. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. Отобраны 30 вузов, на площадке которых будет реализован проект передовых инженерных школ. Как сообщает правительство, общая сумма проекта на ближайшие два с половиной года составляет свыше 30 миллиардов рублей, около 4 из которых будут инвестированы высокотехнологичными компаниями. В число победителей вошел и Казанский федеральный университет с проектом передовой инженерной школы Киберавтотех. За право открыть у себя такие школы нового формата соревновались 89 университетов из 45 регионов страны. Победители представили наиболее проработанные программы. Именно они получат гранты каждый по 84,5 миллиона рублей в текущем году. В Казанском федеральном университете состоялось заседание ученого совета. На повестке дня были представлены следующие вопросы. Выборы заведующих кафедрами, конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, представление к присвоению ученых званий, а также выдача дипломов докторам и кандидатам наук. Помимо этого участники мероприятия обсудили возможность дополнительного финансирования научных проектов университета. Более подробно расскажем в одном из следующих выпусков. Лучшим выпускникам-отличникам Казанского федерального университета вручили красные дипломы. На торжественной церемонии награждения побывала наш корреспондент. 30 июня стал поистине одним из счастливейших и знаменательных дней для студентов Казанского федерального университета, которые в этом году с отличием завершили свое обучение. Торжественная церемония вручения дипломов самым активным выпускникам традиционно прошла во дворе главного здания Казанского федерального. Исходной точкой мероприятия стала речь исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. В ней отразились самые важные слова для выпускников, родителей и преподавателей. Также исполняющим обязанности ректора было отмечено, что сегодня собрались самые яркие, амбициозные и талантливые студенты, которые на протяжении нескольких лет добивались высоких результатов в различных направлениях деятельности на благо университета. Дипломы с отличием студентам, проявившим себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, лично вручал Дмитрий Таюрский. Сегодня у вас один из самых знаменательных дней вашей жизни. Он волнителен и должен запомниться. Позади остался марафон студенческих лет. Как правильно сказали ведущие, позади остались конспекты, позади остались Зачеты, экзамены, позади остались бегоня за преподавателями, которые не хотели принимать у вас зачеты и экзамены. Но все это позади. Для вас начинается новый этап вашей жизни, новой самостоятельной жизни. И впереди вас ждет насыщенная, интересная жизнь, которая, я уверен, будет наполнена новыми целями и Победами. Во дворе главного здания Казанского федерального университета собрались лучшие из лучших – 51 выпускник-отличник. Среди общего количества ребят был выделен топ-19 студентов, которые добились наибольших успехов за годы обучения в университете. Среди таких студентов – призеры международных и всероссийских конкурсов и победители республиканских премий. Студентов, привнесших в копилку вуза множество наград и достижений, чествовали особенно. Помимо красного диплома ребятам также вручили благодарственное письмо, памятные сувениры, шарф и статуэтку с обозначением Казанского федерального университета и, конечно же, праздничный букет цветов. Программа мероприятия была насыщенной и масштабной. Концертные номера сменяли официальное вручение красных дипломов выпускникам. На импровизированной сцене выступал вокальный ансамбль «Снег» и танцевальный коллектив «Риал Данс». Ты соткан из и верных друзей, и разных незыблемых истин, из горя и радости свет. Далее поздравить лучших из лучших пригласили студентов первого курса Казанского федерального университета. Ведь когда-то и они будут получать дипломы в статусе отличника. Теперь вы – гордость университета, его лучшие выпускники 2022 года и отличный пример, на который хочется равняться. В завершении торжественной церемонии выпускники пригласили на сцену исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского для вручения ответного памятного подарка. Корабля, ведь он символично отражает всю структуру Казанского федерального университета. Пожалуйста, дуйтесь всех сил, чтобы у нас были полные паруса. И Благодарим вас, выпускники, за теплые слова в адрес университета. Дмитрий Альбертович, уважаемые студенты, просим вас занять свои места. Студенты поблагодарили Альма-Матер за лучшие годы в своей жизни. Преподаватели университета за их безграничную поддержку на протяжении студенческих лет. И, конечно же, родители за мотивацию и воодушевление постигать изучаемые науки. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Никита Киншин, Андрей Багудзинов, Универньюз. В вузах появилась альтернатива написанию диплома. Это создание своего бизнес-проекта по программе «Стартап как диплом». Подробности смотрите далее. Казанский федеральный университет реализует для своих выпускников программу «Стартап как диплом». Идея направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие предпринимательства и позволяет в виде выпускной квалификационной работы защищать бизнес-проект. Внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов планируется более чем в 40 вузах, в том числе в Казанском федеральном университете. Программа «Стартап как диплом» — это федеральная инициатива, которая... Реализуется в университете вот на уровне сборки, скажем так, всей конструкции с осени 2021 года. Вот уже весной мы начали массированную такую информационную кампанию. И у нас есть воронка из 10 тысяч студентов, там, курсников, которые проходят курсы инновационной экономики и технологическое предпринимательство. И мы вот из этой воронки стараемся подобрать наиболее яркие инициативные проекты, стартап-инициативы, которые э, могли бы дойти, скажем так, до продуктового решения. В этом году по акселерационной программе университет готовит 7 стартап-проектов, вовлекающих работу 30 студентов. На этой неделе прошло первое заседание экспертного совета по подготовке к защите ВКР в форме бизнес-проекта. Студенты-стартаперы получили обратную связь по своим идеям и предложения по финансированию. И, ребята, вот 7 Стартап проектов у нас сейчас в орбите, скажем так, этой э, акселерационной программы. Они э, получают рекомендации, они получают обратную связь по своим продуктовым решениям. В вот на настоящий момент ведется работа над развитием их клиентского сегмента. Выполнение ВКР в форме стартапа возможно при условии существенного личного вклада студента в организацию своего проекта. Благодаря программе студенты выйдут из стен университета с практическим багажом, который в будущем можно будет монетизировать. Валерия Гарнышева, Фарид Захитаглы, Универньюз. С 2009 года интеллектуально-оздоровительный лагерь Intel Leto становится местом встречи для юных активистов. В рамках программы проводятся лекции по физике, астрономии, основам мультипликации и графическому дизайну. Как проходит будни участников проекта, смотрите далее. Интеллектуально-оздоровительный лагерь Intel Leto проводится на базе Елабужского института КФУ уже четырнадцатый год подряд. Более 100 детей в возрасте от 7 лет ежедневно посещают интерактивные занятия, на которых могут реализовать свои задумки. Мне очень нравится в этом лагере, потому что здесь есть много разных занятий, как физика, танцы. Я научилась собирать кубик-рубик на занятиях головоломки. Еще мне нравится в лагере, что здесь очень у меня хороший коллектив. В рамках программы проводятся лекции по физике, астрономии, математике, информатике и краеведению. Помимо этого участники могут посещать занятия по робототехнике, основам мультипликации и графическому дизайну. Мне нравится посещать робототехнику, физику, музей и посещать лепку, но мультфильмы создавать. В процессе обучения задействована обширная материально-техническая база – компьютеры, планшеты, ноутбуки. Для практических занятий организаторы интолета выделили конструктор «Лего», а также спортивный инвентарь. Мне вот нравится в лагере то, что у нас есть очень молодые вожатые, у которых с нами есть общий язык. Мы, мы друг друга понимаем, веселимся вместе, у нас шутки одинаковые. Сегодня я съездил в ДНК, Дом научных коллабораций. Мне там понравилось делать 3D-фигурки. Еще мне понравилась там геометрия, потому что геометрия мне сейчас пригодится, потому что я перехожу в пятый класс. Начиная с 2009 года интеллектуально-оздоровительный лагерь Интолета является местом встречи для юных активистов. Занятия для ребят проводят ученые и преподаватели Елабужского института КФУ. Воспитательной работой занимаются вожатые, обучающиеся на педагогическом направлении и прошедшие специальную подготовку. Тагмина Мадатова, Маргарита Михайлова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин посетил детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе». В ходе визита Владимиру Колчину продемонстрировали помещение детского сада и рассказали об особенностях обучения своих воспитанников. Напомним, что проект детского сада Казанского федерального университета «Мы вместе» функционирует с сентября 2021 года и является первым подобным в республике. В Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие сразу двух математических конференций ⁇ Комплексный анализ и смежные проблемы и Лобачевские чтения. Их участниками стали как выдающиеся ученые, так и молодые математики из России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии, Швеции и США. Мне хочется посмотреть научный мир, ведь я буду будущем собираюсь заниматься математикой, комплексным анализом, увидеть, познакомиться с людьми, познакомиться с учеными разнообразными. вот что-то узнать новое, какие-то идеи подчеркнуть, рассказать своих результатов. Да, доклад этот раз я не буду делать, но я наберусь опыта и в следующий раз собираюсь что-нибудь интересное рассказать. На подготовительном факультете для иностранных, учащихся Казанского федерального университета, провели запланированные учения по эвакуации студентов, преподавателей при возможном вооруженном нападении. По сценарию в здание проник человек с ружьем, со словами расправы со всеми, кто станет у него на пути. Был отработан и проведен определенный алгоритм действий. Проректор по общим вопросам Казанского федерального университета Ришат Гузеров подчеркнул важность проведения данных мероприятий.